Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Джанел Барлоу «Жалобы. Это подарок. 10 основных фактов». Лайк, подписка, колокольчик. Поехали разбираться. Факт номер один – жалоба клиента – бесценный подарок для любой компании. К жалобам нужно относиться положительно и с благодарностью, так как это бесплатный способ улучшить прорехи в работе с клиентами. Негативные отзывы клиентов лучше, чем позитивные, помогают понять существующие проблемы и устранить их. Жалоба – хороший способ обратной связи с клиентом. Если воспользоваться жалобой как инструментом обратной связи с потребителем, вникнуть в его проблему и найти способы, которые в дальнейшем помогут ее избежать, компанию можно развить до невероятных масштабов. Правильно принятая жалоба – отличный шанс на установление партнерских отношений с клиентами, вы автоматически настраиваете жалобщика в свою пользу, если воспринимаете его жалобу доброжелательно и даете ему понять, что она обязательно возьмет свое действие. Дайте клиентам понять, как ценно для вас их мнение. Принимая во внимание жалобы клиентов и отвечая на них, можно сделать клиента своим надежным союзником в борьбе за повышение качества сервиса. Пятый факт. Давайте людям высказаться. Намекая жалобщикам, что вы не расположены слушать их претензии, вы сами закрываете им рот, не давая рассказать, что конкретно их волнует, и тем самым замедляете устранение допущенных в деятельности ошибок. Шестой факт. Выразить сочувствие не то же самое, что признать вину. Не стоит стесняться просить прощения, извиняться за некачественно предоставленную услугу или товар. Произнося слова извинения, вы не берете на себя вину за случившуюся неприятность, не признаете личную ошибку и не берете на себя ответственность за произошедшее. Жалобам – да, антирекламе – нет. Демонстрация готовности оказать клиенту максимальное внимание дает владельцу бизнеса полный контроль над антирекламой. Крайне важно поблагодарить потребителя за информацию о существующей проблеме и обещать в кратчайшие сроки ее решить. Восьмой факт – письменная фиксация жалоб – залог уверенности клиента в их рассмотрении. Если люди видят, что их претензии и замечания фиксируются письменно персоналом, они верят в серьезность отношения руководства компании к своим словам. Одна жалоба равно 27 недовольных. По статистике жалуется лишь один из 27 недовольных клиентов, остальные предпочитают молчать, но могут больше никогда не обратиться к вам. Заключительный факт – в 25% случаев все начинается с жалобы. По итогам масштабного исследования претензий к уровню сервиса в гостиницах и ресторанах сделан вывод. Из всех потребителей, похваливших уровень обслуживания, 25% начинали с того, что придирались к сервису и предъявляли жалобы.